Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лен Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре два проекта. Эти проекты от одних админов. Админы из Индии. Как я поняла, по заработку криптомонеты Tron. Это инвестиционные проекты. А все, что касается инф.. Инвестиции в интернет подвержены риску. Не забывайте об этом, какой бы ни был проект. Значит, первый проект, но не одинаковые. Просто покажу регистрацию. Она везде одинаковая. Номер телефона, пароль, повтор пароля. Тут код пригласителя. Здесь галочку кликайте зарегистрироваться. И код по мобильному телефону. И пароль. Значит, первый проект. Значит, здесь у них вот на вот иероглифы, да, это хинди. Вот кликаем ход по мобильному телефону и паролю. И здесь можно поставить, друзья, язык, какой нам надо. Русского здесь нет. Но выводить монеты только на оригинале. Понимаем. Потому что я мучилась, мучилась, все сделала правильно. Монеты мне не вывести. Я писала в поддержку. Думаю, как так и что. Вот на что они мне ответили. Язык оригинала должен быть. Поддержка отвечает, замечательно работает вот также у них есть в Телеграм-группа вот там вся информация и я пока поставлю на английский вот здесь снизу самый предпоследний вот это язык оригинала можете поставить на английский перевести на русский и погулять по кабинету что мы сейчас и сделаем но когда выводить ставим оригинал и Будем выводить монеты. Это я все вам сейчас покажу. Ставлю инглиш. Значит, так, и переводим. Так, перевести на русский. Значит, это перезарядка, то есть нужно депонировать монеты. Так, минимальный депозит 10 крипто монет трон депозиты естественно, здесь не дадут вывести. Значит, смотрите здесь 100, 500 тысяч. Вот здесь вот на эту кликаем, переводим другие суммы. Минимум 10 монет. Кликаете сюда. Тип монеты 3x. Так. Пополнение. Сюда прописываете сумму. И пополняйте. Вам дадут адрес кошелька, куда нужно перевести монет. Это по депозиту. Далее нужно для вывода прописать адрес кошелька. Вот у меня на балансе 3.91 монета. Значит, опять я перевожу на русский. Вот здесь, видите, мой адрес. Не туда. Так, а детали. А, вот. Это персональные данные. Так. В общем, когда вы будете... выводить у вас будет добавить адрес кошелька и так я хочу поделиться значит вот здесь реферальная ссылочка вот так опять надо ставить это все на оригинале Не знаю ага и ссылочка скопирована это находится реферальная ссылка так у меня адрес уже прописан Запись пополнения. Вот я пополняла 10 монет. Так, это персональный. Так, это у что? А это вывод. Так, детали финансов. Моя команда. Это рефералов. мой адрес так адрес доставки и здесь ничего как бы и не надо так он надо адрес будет прописать вы в первый раз когда будете выводить вот вывести и у вас тут вот видите у меня и у вас здесь как бы будет Вот так. Ну, вот ну, кликните и как бы можно будет как бы прописать адрес. Вы пропишете. У меня сейчас у меня все прописано. Я как бы не смогу вам показать. Далее что? Также пополнить счет. Идем на главную страничку. И мы кликаем куда, вот сюда. Значит, что здесь у нас? Перезарядка. Здесь такого ничего. Запись. Заказать запись. Пригласить друзей. Я нас. Агентство сотрудничества. Описание правил Расчет дохода. Это как бы можно самим все изучить и почитать. Значит, это вот домашняя страничка, вот это сюда. Значит, и вот здесь значок. И мне нужно поставить хинди. Видите, предпоследний язык. Ставлю опять на оригинал. И вот клик вот на этот значок круглость. Далее что нужно? Далее что нужно? Вот сюда я кликнула на первый. Увидели, да? Сейчас я вернусь. Вот. 10.3x у меня пополнено. Бип 1. Кликаю. И нужно выполнить задачи. Кликаем сюда. Пошел майнер. Видите? Такой характерный звук. Кликаем сюда. Так, опять я иду сюда. Иду на майнер. Видите, у меня одна задача выполнена. Все, походу. Так, теперь я иду вот сюда. Так, так Вывод кликаю. У меня на балансе вот здесь 1.96 Монет. Так, можно теперь здесь прописать 1. 1.96 1.96 Ставлю теперь точку после единицы. Здесь прописываю пароль. Кликаю вывод. Все. Монетки вывелись. не поступили. Теперь вот у меня осталось 0,98. Минималка на вывод от одной монеты. Мы подождем пока. идут. Значит, второй. Регистрация все то же самое. Но он уже сделан на английском. Это у них первый проект. У них сделан на хинди. А это их же проект. Второй. И они как бы сделали уже на английском здесь. Здесь уже полегче. Зашла я у него вчера. Вот здесь 10 монет. Здесь все то же самое. Здесь перезарядка. Пополнение. Минимум 10 монет. Также кликают вот сюда. Пополняете. Дадут адрес и делается депозит. Все то же самое при выводе монет. Значит, также, чтобы был оригинал, вот. При выводе монет у вас здесь будет как бы это тоже кликните и пропишите адрес минимум на вывод от одной монеты. Ну, должно быть чуть больше монет, так как один процент у них здесь комиссия, там без процента. Вот. Все то же самое. Сейчас проверим. Вот. 1.96 я выводила. Монетки прибыли. Платят, видим, да? Далее здесь переводим на русский. Я хочу поделиться. Также находится реферальная ссылочка. Мне очень проекты понравились. Я рекомендую. Но опять же таки какие нибудь были проекты, это инвестиции и всегда риск. Вот сюда кликаем. Все. Реферальная ссылочка скопировалась. Также моя команда. Два реферала у меня. Три уровня. уровня реферальной программа видим. Так, что еще? Мой адрес. Но ну, здесь, опять же, -таки, я вам не покажу. Я вам показал, кликайте сразу, как если вас заинтересует. Идете в мой кабинет и кликайте сюда. Вывод. Тут будет у вас добавить адрес. Переведете просто на русский и добавите адрес. Как бы не забывайте ставить оригинал. И сохраняется адрес. Так. Возвращаюсь. Также домашняя страничка. Моя команда. И вот здесь уже как бы вот, вот этот значок. Он самый важный. Также нужно будет выполнять задачи. Вот. Вот сюда. Кликаем. Вот 10 Монет. Это уже VIP 2 от 100 монет и так далее по нарастающей. У меня 10 монет я закидывала. Кликаю на эту штучку и кликаю на этот майнер. И пошел. И вот опять сюда на черную вкладочку. Далее. Не знаю, может и не обновилась. Два. Вот видите, две задачи я выполнила. Опять кликаем. черную вкладочку. Сейчас это все сделаю. Все. Три раза у меня вышло это все. Если я помогу. Три раза будет. Видим, да? Еще раз. все теперь мой кабинет вывод вот это депозит это вывод 549 это я стираю 5 точка О, нет здесь 549 После пятерки ставлю точку. Пароль прописан. И кликаю. Все. Сейчас проверим. Они тут должны списаться, видим, по нулям. И подождем вывод. Вот, вот так, в районе одной минуты приходит. Нет, монетка еще не поступила. И подождем. Здесь можно погулять по сайту, конечно, это все почитать. И вот у меня здесь баланс по нулям. Здесь показано то, что у меня 10 монет депонировано. Депонировано. И вот не забываем ежедневно нажимать это раз в день как бы больше здесь наших действий никаких здесь вот на английском языке все работает сейчас проверим баланс и вот пожалуйста 544 549 да я выводила счетом ну, комиссии как я сказала комиссия 1 процент 5.44 монеты прибыла вот. Все замечательно. я делаю. Копирую. Называется On3x International. Вот. А тут Q какой то там. Название. Вот. Это я делаю для рекламы. Как у меня в телеграм я всегда. Вот так вот. Делаю рекламку. Мне нужно будет. Вот. Ай, не так я сделала. Вот я. Луна. Вот. Так, надо. Теперь я делаю вот так. Показываю, что у меня число, какое я выводила. Мой депозит. И показываю стрелочкой. Вот так. так. Все. Ну, а там, тот я тоже сделаю скрин, это будет попозже. как видео затянулось. Хотите работать, работайте, зарабатывайте, но не хотите, не работайте. Не забываем о том, что это инвестиционные, друзья, проекты, это всегда риск, какой бы ни был проект в интернете. Это всегда риск. неважно. Зарубежный проект, русский, майнеры. Любой проект. Я рискую своими монетами. Ну, а вы же думайте сами. Каждому свое. Кто-то любит такие проекты, а кто-то не любит. Всем удачи, всем пока.